Перевод от компании Google. Доброго дня! У меня сегодня плановое посещение миграционного офиса. В связи со всей ситуацией с карантином, иностранцам миграционный офис объявил, что отменил некоторые обязательные действия, как то 90-дневная отметка. Сказали, что не обязательно, потом можно, но я на всякий случай все-таки сделаю. Иностранцы, имеющие визы по прибытию. Визу, так, а где 90 дней? Нет. Здесь написано про визы, что послабление, мол, можно визы по прибытию продлить. Все, у кого были визы до 26 марта, действительные, а? и эти люди до сих пор в Таиланде, то визы автоматически все продлились до 31 июля. У нас рабочие визы и семейные визы, надо каждые 90 дней приходить, отмечать, подтверждать свой адрес. И это вроде тоже как бы сейчас не обязательно, но черт его знает. Потом скажут, что вы не сделали, получите штраф, поэтому лучше мы на всякий случай сходим и все это дело проверим. Официально, официальная, но не первый день в Таиланде живя, как да. говорится, лучше узнать еще 10 раз. А лучше прийти и все-таки продлиться, побудаться. Проверять температуру и ставит штамп тем, у кого она нормальная. А если не нормальная, дают время охладиться. Ну как мы видим, ажиотаж полностью спал. Очень мало людей. Все, поставили отметку подтверждение пребывания я не знаю теперь три минуты. Да, минуты делов поэтому лучше сделать Нет, э, я думаю что специально продлили чтобы не было толпучки людей много если кто не может попасть да сидит дома на карантине там чтобы а. не шарахаться кто болеет На следующий карантинный квест нам нужно найти где взять денег где, взять денег, да. где нам дадут денег нет, на самом деле нам надо снять, точнее получить денег по Western Union. Но офисы везде не работают. Вчера мы были в Лотосе на Типросит, и там закрыт Western Union. Поэтому Таня сейчас созвонилась только что с каким-то сервисной поддержкой ну, какой-то. Да, Они как нас направили в центр фестиваль, мол пытайтесь счастья там. Пойдем узнаем. Uh -huh. остальные -то ну, пошли тогда в сотовую компанию сходим продолжает работать AIS? другие даже торгового центра тоже продолжают работать сохраняйте дистанцию это максимум пожалуйста Going down. лифты разделены эти лифты для посетителей, эти лифты для стафа для персонала Посетителю сами не нажимают теперь видишь на кнопочке да. стоит а наверху, наверху да, нет нажимальщика да, обратно-то спускаться не доработали ну и на других этажах торгового центра работают сотовые компании о, айти немножко заработала о, еще айти заработала о, неделю назад еще не работает. было Ого, кошка кофейня и банки этажом выше работают еще ну, IT отлично. Разрешили, в общем, IT, потому что народу ломаются телефоны. Народу Вообще нужна телевизор, связь, телевизор. Да. В общем, народ стал усиленно пользоваться всяким стафом домашним. Всем домашними вещами, все это ломается, все это надо покупать, ремонтировать. Вот, и скидочки есть. Стоил 18 900, теперь 12 900. Хорошой скид. Татьяна Максимовна, смотрите, какой кривой телевизор. Не хотите ли вы дома себя смотреть на вот таком большом телевизоре? Кривом. Тогда эти два, пока скидка. Да, то у нас дома, дома их мало. Много телевизоров мало. Золотая? Нет, не золотая. Это у тебя золотая, а ты у нас по телефону любишь поговорить. Золотая Да. Ждите снаружи, вас позовут. Я хочу проверить, что у меня за тарифный план, потому что как только объявили карантин, и все закрылось, у меня тут же начались списания чуть ли не в два раза больше. А зашел к себе в аккаунт, смотрю, у меня тарифный план изменился. Как? Почему? Кто одобрил? Тайцам раздавали бесплатные гигабайты, если, ну не тайцам, вообще всем. Если надо, можно было себе подключить, добавить. Да, у кого лимит. Для того, чтобы сидели все дома. Но У меня безлимитный был на хорошей скорости и недорогой. В принципе, все сохранилось, он стал дорогим просто, да? Почему? Вот поэтому пришел спрашивать, почему. Ура, поменяли. Поменяли обратно все. Общем, вернули обратно. Да, вернули обратно пакет. Так что, как бы, Респект по ИСу. Они всегда молодцы на встречи идут. Не зря и с ними уже сколько. У меня даже где-то в системе, по-моему, написано, сколько лет с ними. Да-да-да. О, нашел. 12 лет и 2 месяца. А у тебя? 14 лет и 8 месяцев. Вот так можно... Если мы забыли вдруг, сколько мы в Таиланде, мы всегда можем посмотреть да. по номеру телефона. Мы что, 15 лет? А, -а, -а. а может, ты первый раз купила, когда туристка была? Ты думаешь, или ты нет? нет? Ты или туристка не, не была в Таиланде? Ну, я тоже не был туристом в Таиланде. Я сразу приехал работать, как и ты. Но у меня это не первый номер. Второй номер к этим 12 годам нужно прибавить еще год, наверное, да? Да, год надо прибавить. Паспорт? Yeah. Yeah. Sorry, no. Don't have, Don't have. В обратку, видишь? Окей. Okay. То есть вот эта вот, которая тут сидит в этой будке, она ничего не может сказать. Она просто говорит, что нет, нет и все, да? Она сказала, ничего, что она не ничего знает. не видит. Ну, ну. понятно. Ее дело маленькое, понимаешь? Ну, есть понимаешь? деньги дать, нет денег, нет. Не ее дело маленькое, но ей когда показывают по трекингу, что оно пришло. И говорят, почему ты не видишь, она говорят, я не знаю, уходи. Ее косяк в том, буль... что она не готова помогать, звонить, там, узнать здесь, вот. У нее работа от заката там, до забора, Всё. она да. больше ничего не знает. Короче, как вы поняли, уже нам денег не дали, потому что кассирша вебмани, будки, не, не видит трекинг номера, не видит денег и вообще, как бы, чего вы ко мне тут ходите. Четвертый этаж фестиваля, по счастье в банке теперь. ДАЙТЕ ДЕНЕГ! Ну что, так получилось, что нам не дали денег, поскольку в этом отделении банка не подключена она в Western Union. Будем пытаться в другом. Ну и мы расстроены, решили заесть это все дело. Чем заедать будешь? Ну, вот всякие суши сашими, да. Давно не кушали. Практически все по 100 батов. Я думаю, они специально с самого начала зачеркивают первую цену, что теперь все дешевле. Было 150, стало 100. Хотя сейчас еще совсем не время распродаж. Еще далеко до ужина и до вечера. Ну, я думаю, это маркетинговый ход. Ну, вот в среднем все по 100 батов. Вот, у нас тут, 9. Я буду сашими. Все. Что-то, я смотрю, мы очень расстроены, да? Да решили пол холодильника съесть. Ну, пропадет же, надо помочь. Таясь, Точно, по да, чтобы не пропало. Лучше ну, пирожок можно взять маленький. Пирожочек. Маленький. Весь, там, Салат бар уже отсортирован. 45 бат. Я думаю, надо яйца Салат такой хороший. Перепелены яйца, да? Беру. Да? Дешевый? 21 бат. Хорошо. Ой, тогда еще один. Вообще-то я пришла косметику посмотреть. Ну, как бы. Надо кушать хорошо, чтобы хорошо выглядеть. Как я. Чтобы натянулась кожа и не было морщин. Вот. Ой, я тут, я, даже я это знаю. Это абхай. Да, мы же ездили. В госпитале Абхай, да. Вот тут ссылочка будет, посмотрите, где вот тут, вот, вот, где показать. Вот тут. Вот тут сейчас вот. Ссылочка будет, посмотрите обязательно про Государь там очень интересная даже не видео, а целая передача. А пока Татьяна Максимова увлеченно разгадывает косметику, предлагаю пойти докинуть еще какой-нибудь еды в нашу корзиночку. Пирожок. Так ты что? М -м -м -м. Мама любит читас. Да, мама доритос. любит доритос. Это сырные и такие огромные конечно продаются только в больших супермаркетах, а вообще в 7-11 по 20 бат маленькая пачечка. Очень вкусно, просто да, я да, тут да, съела да, да. и... Короче, я подтверждаю, как главный телевизор еды дома, это очень вкусно. Вот моя рука. 700 рублей хлебочек, не хотите попробовать? 700 рублей, ну да, 700 рублей должен. Ну, круто. Нет, Леха сказал, что вообще мы как шмо взяли коробку бесплатную, чтобы сложить продукт. Ну, вот здесь коробки складывать, чтобы можно да, было. Да, если у вас нет сумки, наверное, что это вообще круто. Это прям Сумку надо с собой брать. Полная машина сумок. Окей, третья попытка. Мы приехали на Jump В самом начале есть еще один филиал банка Си. И в нем есть Western Union. Попробуем сейчас там. Банки нельзя снимать? Ну, наверное, нельзя. Окей, увидимся после банка. <смех> Я как бабушка старая. <смех> <смех> с пакетика <смех> достаю паспорт, денежки. В общем, миссия выполнена. Забрали деньги. Это перевод от компании Google сингапурского офиса в чем была проблема почему у нас туда-сюда посылали хотя первый Western Union он нормально работал и все получали деньги деньги нам прислал не человек а компания и поэтому ну кассир не увидел. видимо как-то это отличается у них там цифры или что я не знаю. да и спрашивает. больше всего эта история расстроила отношения поскольку вроде как представитель Western Union ты ему приходишь показываешь треки номера а он такой типа я ничего не знаю до свидания я не вижу Говоришь, ну делай что-нибудь. Мы просто это не стали снимать уже, вот этот вот небольшой такой, ну, не конфликт, а такую вот разборку. Мы там стояли минут пять у нее и пытались ее заставить хоть что-то сделать. Хотя бы сказать, куда нам звонить, раз уж она сама не может позвонить. В конечном итоге мы от нее ничего не добились, она ушла в глухую оборону, как это делают тайцы часто, когда не хотят дальше. В общем, расстроила нас эта сотрудница нежеланием полным помочь. Хотя вроде это ее работа Таня сама нашла номер сервиса, позвонила к ним И там нам сказали уже дальше, чтобы мы шли в банк Но, как вы видели, не в каждом банке есть система Western Union Поэтому нам пришлось еще немножко поискать Если вам понадобится по такой же схеме получить деньги То, знаете, в начале Джамтена есть филиал Крунгси Где есть веб... Web... сказал Где есть Western Union И там все работает, все можно получить да, все не так Я хочу кое-что требовать Хотя бы, чтобы какие-то определенные сервисы Которые работают с людьми К тому же международные сервисы Которые работают с людьми Имеют представительство в Таиланде Чтобы они соответствовали ну, как бы своим стандартам Как минимум Да, и агрессивный Что вы смотрите такие Типа, он все время там что-то ржет Да, я люблю поржать Но не бесите меня Дальше вот. К теме видео наверняка вы все ждете узнать, сколько же зарабатывают они на Ютубе. Фигово мы зарабатываем. Я бы так сказала. Я думаю, что тренер по зарабатыванию денег нами был бы доволен. Потому что за тот же самый период мы удвоили свой доход. Ну да, если по схеме, то да. Окей, рассказываем. В общем, мы дважды уже снимали деньги с Ютуба. Сегодня второй раз. Раз в год, короче, мы раз сняли. Раз в год, да, как раз ровно год назад, в конце прошлого апреля, на тайном канале. Да, я прошу прощения, это не про этот канал, это про канал Татьяна Максимова. Эх ты, да. все думали, ты за месяц уже да, заработал. Да, да, да, конечно. Заработали мы 390 долларов тогда. В первый год. В первый год. Канал Татьяны Максимовой. Да, сегодня мы сняли... 840 долларов, которые нам пересчитали в 26 тысяч бат. А было 12 в том году. Что такое 26 тысяч бат? Это ничего. У нас расходы в месяц в два раза больше. К Таниному каналу мы все время относились больше как хобби, ну и это не был, конечно же, нашим основным источником дохода. Основной Основной источник дохода у нас, конечно же, это в первую очередь моя работа, но тем не менее в планах у нас есть желание превратить YouTube в полноценный настоящий настоящий источник дохода. Это игра в долгую. Никто с первого дня на YouTube не зарабатывает миллионы, даже не с первого года. Вот и над этим надо сильно и серьезно работать. Хочется работать на себя и делать то, что мы любим, но в первую очередь для себя. Это различные медийные проекты, ютубчики. Таня по своей тоже профессии там копирайтера специалист по туризму, она у нас, что это все, это все можно совместить, опять-таки, YouTube каналов. Сейчас, как говорят, да, время карантина, это время возможностей, да. поэтому у нас освободившееся время мы, мы конечно решили... хотим, чтобы карантин закончился, но не очень быстро. Да. Освободившееся время мы решили использовать с пользой. Иначе на работу пойдет. Нужно успеть до твоей основной работы. Да. Ну. Стать самозанятыми. В общем, используем освободившееся время с пользой и стараемся как можно быстрее-быстрее рестартовать наш семейный блок. Я его начал до того, как устроился работать в аквапарк. и первая попытка уже была. Да, то есть, и а потом Значит... внезапно я нашел хорошую работу и, в общем, его бросил. И вот только сейчас, к нему, спустя 4 года, к нему вернулся и такой, эх, вот такие пироги, ребята, поэтому... Но мы не отчаиваемся, потому что... Очень правильно Таня уже подметила то, что удвоение за один и тот же срок, удвоение прибыли, это хорошие перспективы. И как учат все коучи по зарабатыванию денег, именно так и нужно. Когда ты не хочешь работать всю жизнь на дядю за одну и ту же зарплату, ты ставишь себе сроки, достигаешь цели. Теперь нужно сокращать сроки. Сокращать сроки надо, да. Теперь нужно эту же сумму заработать за полгода. И наша большая задача в течение ближайших нескольких месяцев, пока... Есть время и возможности развить этот канал, поэтому, пожалуйста, подпишитесь. И если у нас получится этот канал стартануть, запустить и выйти в свободное плавание, мы, возможно, кого-то тоже замотивируем. И все благодаря вам. Ой, длина получилась. Же так, думаю. Да. Но зато искренне. Деньги давай. Деньги давай, Заработала. Милость себе станет.